Что такое платформа Integro? Мне очень понравилась здесь формулировка одного из топовых экспертов. Я здесь общался с человеком, ну, который на уровне, знаете, там, Пети Осипова и там, Гондопасов и так далее. Ну, то есть человек мега-топовый, эксперт. И я ему начал говорить, я говорю, слушай, вот у нас платформа, мы сейчас стартап, но очень скоро вот все заработает, мы в MVP сейчас стартуем. Я говорю, слушай, вот это платформа, которая объединяет на себе экс э экспертов со всего мира и пользователей, которые пришли посмотреть. И он мгновенно выдает фразу: Он говорит, убер для экспертов. Я говорю, блин, да. По сути, да. Он говорит: классно, я с вами готов в это вливаться сразу. Ни условия не спрашивал, ничего. Он говорит, я с вами сразу, я, я первый. Почему эксперты так реагируют? Давайте, наверное, начнем сегодня не с пользователей. С пользователей мы, про пользователей мы говорили очень много. да. Давайте сегодня по-другому поступим. Начнем сегодня с экспертов. Ребят, я для вас подготовил немножко статистики, а хочу вам поговорить про эту статистику. Прежде чем начнем про статистику говорить, у меня для вас есть две новости. И вот они обе очень-очень-очень хорошие. Одна новость заключается в том, что экспертов в мире, то есть тех, кто чему-то учит, мы с вами сейчас не будем их судить, кто из них инфо и просто зарабатывает бабки, никакой экспертности у него нет, а кто из них действительно классный эксперт и передает навыки, знания, которые действительно дорогих денег стоят. Вот это мы оценить, оценивать с вами сегодня не будем. Вопрос в другом. Как вы думаете, много ли экспертов в мире? Ребята, а кто считает, что много, плюсик в чат. Кто считает, что экспертов в мире мало, минусик в чат. Кто вообще ничего не считает и не хочет думать и такой, блин, думать. Что это? Вот Я когда-то это вот, ну нет, не помню. Что это такое, блин? Такие вот, ребят, ничего в чат не ставьте. Ничего. А мысль очень простая. Я уверен, что сейчас плюсиков будет 80 километров в чате. А... И каждый думающий человек понимает, что экспертов очень много. Это первая хорошая новость для нас с вами. Экспертов не просто много. Экспертов прямо до хрена. А кто-то сейчас скажет, Саш, как ты можешь так выражаться? Блин, посмотрите на Тони Робинса, который вообще матом через слово ругается. Посмотрите на Аяза Буддинова. У него тоже только так проскакивают матерки. А мне тут за дохрена предъявляют экспертов реально больше, чем дохрена. Их настолько много, что с ума сойти можно. И это очень хорошая новость. И знаете, в чем прикол? Их с каждым годом становится все больше, больше, больше, больше. И такие прекрасные ребята, как Аяс со своим лайк-центром, и там Маша, и куча всяких классных ребяток помогают, чтобы экспертов становилось больше, больше, больше, больше и больше. Но чем больше экспертов становится, тем а, для, них, для них есть плохая новость, а для нас с вами есть потрясающая новость. Кто догадается, какая это новость, в чем это заключается? Вот экспертов становится очень больше. Чего в этот момент становится еще больше для них? Для экспертов. И это для них плохо, а для нас с вами хорошо. Кто догадается? Экспертов много, но понять, кто эксперт, а кто нет, нужно разобраться. Очень хороший вопрос, об этом мы будем говорить тоже. Так. Так, так, так, Где вот, ребятки, какой это минус-то для них, но плюс для нас. В чем заключается? Чем больше экспертов становится, тем больше у них между собой. Я надеюсь, что вы уже в чат там написали правильно, я прямо жду, когда вы. Конкурентов написал Виктор Первый, тем больше конкуренция. Тем больше становится конкуренция. И для них это плохая новость, а для нас с вами хорошая новость. Почему это для нас с вами хорошая новость? Потому что эксперты вынуждены зубами цепляться за любую возможность, которая у них появляется. Любая возможность. Появляется новая площадка, будь то Яндекс.Дзен, будь то Пинтерес, будь то Бусти, будь то Клабхаус, будь... без разницы что. Как только появляется площадка какая-то, они в нее цепляются. Экспертов меньше не становится, их становится все больше, больше, больше с каждым днем. Конкуренция с ней, среди них растет. И получается, что любая новая возможность, которая для них появляется, для них спасательный круг, за который они будут хвататься зубами. Давайте вам немножко поговорю про цифры. Для меня, я сегодня готовился с утречка к школе, для меня прямо некоторые цифры были очень-очень а, интересны. Ну, вот, например... По данным сервиса аналитики, mp stats, stats, статистика какая-то, на ä, платформе GetCourse работает больше 100 онлайн-школ, которые обучают тому, как торговать на Валдерес. То есть одно направление, как торговать на маркетплейсе Валдерес, и на GetCourse существует больше 100 онлайн-школ, которые обучают, как торговать на Валдерес. Дальше идем. А здесь вся статистика будет с ГИТ-курса, потому что ГИТ-курс отчитался, и очень много статистики будет. А суммарная выручка топ сотни школ за третий квартал 2021 года составила 7 миллиардов рублей. За один квартал. И это только те, которые есть на ГИТ-курсе, и те, которые официально отчитываются и свою статистику показывают. А прикиньте, сколько их не показывает. Это всего лишь топ 100 школ. Дальше идем. А на платформе GetCourse работает почти, внимание, сейчас, ребята, держитесь за стул. Я когда прочитал, я охренел. Это только на курсе Почти 15 тысяч авторов с аудиторией 22 миллиона посетителей. И это где-то 70% онлайн-школ России и СНГ. А сколько в мире, а сколько в Америке, Северной, Южной Латинской Америке, в Азии, в Китае, вы вдумайтесь, насколько это большая индустрия. Дальше идем с вами. А последние годы доход инфобизнеса на гет-курс увеличивался каждый год в два раза. В 2019 году авторы курсов заработали 19 миллиардов рублей. В 2020 году 47 миллиардов рублей. А по итогам 2021 года 88 миллиардов рублей. 88 миллиардов. Ребят, это только статистика get -курса. А как же Zen Class, а как же другие платформы, их очень много. А как же просто, когда эксперты сами <coughs> без всяких платформ что-то продают? Вы вдумайтесь, насколько это большая индустрия. Почему эта индустрия появляется и так развивается? Потому что сегодня мир меняется очень быстро. Мир меняется с сумасшедшей скоростью. Если ты сегодня пойдешь учиться в институт на какую-то профессию, в университет, не факт, что к, обучению, к концу обучения твоя профессия будет кому-то нужна. Люди это понимают, и они понимают, что легче закончить какие-то курсы за два месяца, за три месяца, за несколько недель, получить себе какие-то навыки, какие-то знания, какую-то профессию, и благодаря этому перестроить свою жизнь и начать зарабатывать. Программирование, маркетинг, продвижение, пиар, копирайтинг, СММ и так далее и тому подобное. Женские курсы, мужские, детские по воспитанию, про спорт, про питание, про красоту, про то, вон, как на Валберес продавать, я чуть не обалдел, 100 онлайн школ продавать только на Валберес. Вы вздумайтесь, какая среди них конкуренция. Ребята, я вижу, что вы какие-то вопросы пишете. А, давайте вы их в конце оставите, а, я в конце вам поотвечаю. Кстати, тут вот вопрос ну, выхватил, раз уж взгляд. Александр, добрый день. Знаете, сколько стоит зайти на GetCourse? На GetCourse нет того, что есть у нас с вами. ребят. не сравнивайте. GetCourse – это площадка для организации твоего курса. То есть ты заливаешь туда курс. И у тебя инструментарий, чтобы студенты могли проходить твое обучение, чтобы э, оплаты принимать, чтобы э, что там, всякие вот э, домашние задания, там, администраторы и так далее. Это площадка для предоставления твоих курсов. То есть у тебя есть курс, ты приходишь туда, заливаешь туда это все, а после этого у тебя включается главный геморрой. Какой? Кто догадается, какой главный геморрой после этого включается? Сколько это стоит, пока вы пишете, какой главный геморрой включается, да? Смотрите, сколько это стоит залить, а, там зависит от количества студентов, от количества видео, от количества просмотров. Там, по-моему, в основном больше всего от количества студентов зависит. Я точно ценники не знаю, но я знаю, что каждый месяц а, компании, которые расположены на Геткурсе, Get платят GET-курсу за то, что они на нем расположены. Каждый месяц, постоянно. А, но а какой геморрой-то кто вот? Вот Альбина написала первое. Где найти клиентов? Ну окей, есть у тебя курс, ты его снял. Ну окей, ты его залил на get -курс. А дальше что? Кто придет к тебе покупать? То, что там вот эти эксперты инфобизнесменские, инфоциганские говорят: ты сейчас придешь к тебе, придет. Или там этот, стань, а, как их называется, продюсером, собери эксперта и давай зарабатывать. Но самая боль начинается в другом. А как сделать рекламу? А как сделать трафик? А насколько конкурентно неконкурентная среда? А будут люди покупать, не будут покупать? А как платежку прикрутить? А какие проценты за это отдавать? А как это все собрать? И так далее. Сколько открытых вебинаров провести? И так далее. Без разницы. Не, не важно вот это вот сейчас все. Важно другое. Как только тебе говорят, смотри, есть площадка, на которой тебе дают бесплатный, по сути, функционал для проведения твоей онлайн-школы, тебе его не надо покупать. И тебе дают возможность пропиариться среди всех людей на этой платформе. Сегодня пока нас немного, там, под 4000. Но в ближайшее время нас будет очень много, потому что у нас регистрация будет бесплатная, без метамаска. То есть для того, чтобы залететь на платформу, для того, чтобы что-то купить, что-то смотреть, активировать себе уровень, нужен будет MetaMask. Но для регистрации просто так, по рефералочке, MetaMask будет не нужен. Представьте, с какой скоростью мы с вами наколбасим там, 10 тысяч человек, 20, 30, 50, 100 тысяч человек. И ты приходишь к эксперту, даже вот сейчас, ты говоришь, нас там чуть меньше 4 тысяч. Тебе интересно было бы бесплатно, по сути, что 30 долларов это вообще не деньги. Получить себе полный функционал для проведения онлайн-школы. Полный функционал. А, и получить себе возможность прорекламироваться среди этих людей. А, плюс еще и возможность монетизировать свою целевую аудиторию. Не целевую, а свою аудиторию, которая у тебя ничего еще не купила. Или купили уже все через партнерочку. А пиариться. В ближайшее время появится возможность еще экспертам. Выступать, то есть у нас будет с вами расписание, когда эксперты будут выступать. Это возможность пропитчиться, показать свои курсы, рассказать о себе, рассказать о своих продуктах. Возможность где-то на какую-то аудиторию выступить. Вот представьте, вы эксперт, вам говорят, приходи у нас тут несколько тысяч человек, выступи на нашу аудиторию. Что ты скажешь? Скажешь, класс, а я себя там рекламировать могу? Тогда ты прямым текстом говоришь, здрасте, я Вася Иванов. Офигенно обучаю финансовой грамотности. Смотрите, ребята, есть вот такие секреты, вот такие секреты, вот такие секреты, а остальное в моем курсе. Приходите. И полезности рассказал, и себя прорекламировал. Внимание, вопрос. Если мы с вами сейчас понимаем следующее, к чему я хочу все подвести. А экспертов вот прямо одним местом жуй и не кончатся. Их настолько много, что просто обалдеть можно по всему миру. прям по всему миру. Их километр. Чем бы только, куда бы вы ни взглянули, они там есть. Давайте, ребята, напишите какое-нибудь свое хобби, которое вам нравится. Или какой-нибудь спорт, или хобби, или еще увлечение. Где вы знаете какого-нибудь эксперта. Давайте, я первый начну. А Цигун даоская школа а, цигун и вообще здоровье вот все что с этим связано у меня есть очень крутой эксперт а, он там является по-моему чуть ли не главным экспертом в данной теме в России его зовут Виктор и мы с ним уже разговаривали он даосские техники сохранения мужской энергии из секса без всеми извержения хочет притащить на платформу и, блин, вы бы видели, как этот мужик выглядит. Насколько он молод, насколько он энергичен. А у него на Урале свой центр даосских а, техник и цигуна. Как он преподает цигун божественно. А, кто бы мог подумать, что про цигун будем говорить. А кто из вас что знает? Он Карты Таро, нумерология, фитнес, большой теннис, рыбалка, игры, маркетинг бисероплетение Какая прелесть психолог по семьи семьи Крипта психолог X 100 ну, то есть психологов нас на 100 можно умножить да? сколько там будет <coughs> вот. а, сценическое мастерство вот, вот это клево Я кстати сам пойду учиться как только вы приведете какого-нибудь крутого а, эксперта по театралке вот прямо с удовольствием пойду а еще по вокалу хочу найти крутого эксперта себе. А, те те зналые. Это, видимо, технологии умный дом. По-любому есть эксперты. А, вязание крючком лазерная резка. Причем пишет Ольга Черевных. Оля, вот, видимо, лазерная резка это твое хобби, да? Прикол. А те, кто не написал, вам в ламы было написать, да? А, может быть, программирование у кого-то есть, может быть, видеосъемка, может быть, а, дешевые путешествия. Вот у меня есть ребята, которые занимаются тем, они лайфхаки находят, как летать и снимать отели, и путешествовать а, практически бесплатно. Вот у них есть по этому поводу курс. Да, ораторское искусство, ароматерапия, кулинария, нутрициолог, ораторское искусство, аж два раза и так далее. ребята экспертов километр. Теперь давайте подумаем. А поставьте себя на место этого эксперта и напишите мне сейчас возражение хоть одно, хоть одно. Внимание, почему бы вы отказались? Вот вы эксперт, вы чему-то учите. Напишите мне хоть одно возражение, которое будет твердое. Мы с вами вместе его разберем. Почему бы вы отказались? Только не пишите какую-нибудь ересь, над которой мы все вместе будем смеяться. Ну, а такое хотя бы хоть чуть-чуть твердое. Подумайте. Смотрите, по деньгам. Какие у нас условия для эксперта? Да? По деньгам 30 долларов в эквиваленте в токенах один раз. Это раз. Второе. А предоставить либо один какой-то курс, либо часть какого-то курса безвозмездно на платформу, который не будет демпингом, потому что люди доступ к платформе покупают. То есть, получается, они, по сути, купили доступ к твоему курсу, просто ты с него деньги не получил, ну и платформа не получила. Получили люди за расширение. По сути, это твой пиар. Как они еще иначе узнают о тебе? У всех экспертов есть такой курс, которым они могут поделиться, или часть даже платного курса. Внимание, вопрос. Хоть одну причину мне назовите, почему он должен отказаться, этот эксперт. Давайте. Есть люди, которые круче меня. По-любому. Не только не понимаю, зачем это. Фото велотуризма. Какая прелесть. Километры из области IT. У меня нет возражений. Буду рекламироваться, но не, буд... но не будет покупок. Бог с ним. Вот смотри, ты эксперт. Ты, конечно же, хочешь покупок. Но скажи мне, помимо покупок, чего ты хочешь? Пиара. Ты хочешь, чтобы тебя знали. Если ты эксперт, ты прекрасно понимаешь, что чем больше тебя людей будут знать, они смогут прийти, найти тебя в Инстаграм, они смогут за тобой следить. И даже если никто из них ничего не купил, сарафанное радио, молва пошла. И если ты, как эксперт, мне говоришь возражение, я тебе говорю, эксперт, пойдем. Ты говоришь, а вот я приду туда, Целых 30 долларов потрачу, и никто у меня ничего не купит. Может быть. Я ж не знаю твой контент. Может купят, может не купят. Но у тебя будет шанс прорекламироваться на кучу людей. А еще, если ты разберешься с нашей партнерской программой, то ты можешь еще и заработать на тех людях, которые у тебя уже есть, но они у тебя ничего не покупают, а здесь могут купить, и ты будешь зарабатывать с этого деньги. Какова вероятность, что ты за пиар, за то, что тебя увидит огромное количество людей, готов заплатить 30 долларов один раз. Они тратят на рекламу гораздо больше каждый день. Дальше идем. А... Не смогу залить технически. А специально для этого есть куча инструкций, которая тебе поможет, подскажет и так далее. Более того, со временем на платформе появятся специальные ребята, которые будут делать на этом бизнес. Я просто знаю, что уже такие ребята появляются которые готовятся прямо к запуску платформы с своим продуктом. Продукт называется так – упаковка на платформе Integro. То есть ты приходишь как эксперт, говоришь, блин, у меня есть эксперт, но я не знаю, я, вернее, я эксперт, я имею курс, но не знаю, как тут что залить, как красиво правильно оформить, как презентовать, какой курс дать в подарок и так далее. И вот эти люди тебе помогут по-любому, помогут. они на этом зарабатывать будут. А если ты крутой эксперт, то на старте тебе и сама платформа поможет сейчас готовиться очень крутая служба заботы, которая будет помогать всем, кто приходит. Давайте дальше попробуем. Возможно, будет смущать, что в токенах непривычно. А, дорогой мой эксперт, когда ты зависишься на платформу, если кто-то там что-то купит, ты получишь вознаграждение мгновенно на свой личный кошелек. И а, это твое вознаграждение, оно в токенах. Как показывает практика, этот токен постоянно растет. Но если ты не доверяешь ему, что он растет или падает, ты можешь его в любой момент, вот как только ты, он к тебе пришел, ты нажимаешь 2-3 кнопки мышки и забираешь USDT, то есть по сути крипта, привязанная к доллару, которая уже не волатильна, забираешь себе на кошелек и, пожалуйста, то есть ты ничем не рискуешь. Более того, как вы думаете, эксперт, вот у него он продает какой-то курс, у него на курсе, не знаю, 100 человек учится или 110, для него есть разница? Практически нет. Чуть-чуть администраторам больше он платит, но зарабатывает он гораздо-гораздо больше. И если ему сказать, что ты будешь зарабатывать в токенах, и вот это вот разница, что у тебя там будет, ты можешь еще поддержать, а оно еще может вырасти, гарантии нет, но может. Я не думаю, что здесь кого-то это смущает. Вот мы сейчас поговорили с огромным количеством экспертов, никого не смущает. Один эксперт сказал, у меня на других платформах все хорошо, я не хочу тратить время на платформу, которая может не выстрелить. Окей, не трать. Если ты настолько крутой, что у тебя настолько все хорошо, что у тебя стоит очередь, тебе не надо денег на рекламу, вкладывать постоянно, и тебе не нужен дополнительный пиар, подожди, посиди, когда у нас будет 100 тысяч человек, 200 тысяч человек, придешь как миленький, будешь сам просить. А здесь скорее ты не недопродала. А если бы он знал систему, не отказался бы, крипта смущает. Не смущает. Сколько эксперт будет отдавать платформе с продажи своего курса или консультации? Эксперт с продажи своего курса или консультации отдает платформе 30%, из которых 7% только берет на развитие платформы, а все остальное уходит на обеспечение токена и на реферальные выплаты. Для экспертов, вот для тех, кто нифига не понимает, для тех, кто говорит, блин, 30% это много. Ребят, реферальные выплаты у экспертов идут обычно до 80%. 50% – это вообще самый обычный нормик. Что это значит? Я эксперт, я провожу какое-то обучение, ты мой а, студент. Ты у меня учишься, я тебе говорю, если ты мне приведешь другого студента, я тебе заплачу 50% от его стоимости. Если мне кто-то приведет студента, я готов заплатить 50% от стоимости. Почему, как вы думаете? Потому что самое дорогое – это получить студента. Сколько стоят лиды? Сколько из этих лидов в итоге становится готовых клиентов? Причем в эти лиды ты платишь деньги вперед в рекламу. Да? То есть ты заплатил, например, там 100 тысяч. Сколько ты заработаешь? Будет зависеть от того, как сработает реклама, сколько лидов придет, как сработает твой вебинар, автовебинар, как сработают твои менеджеры по продажам, которым ты платишь зарплаты. Как все это дело вот в связке сработает, то есть ты тратишь вперед. И в итоге получится или не получится, это уже вот результат работы тебя и твоей команды. Когда ты пришел на нашу платформу, ты не тратишь денег, твой курс залит. И если кто-то его купил, это для тебя шальные деньги. То есть ты вообще не тратил ни время, ни силы, ни команду, ничего. А тут кто-то пришел и купил, тебе бум, прилетели деньги. Готов с них 30% поделиться? Спорим, да? Вот прямо любой эксперт на 100% уверен. А едем дальше. Крепкого угу, угу, угу. вам здоровья, Нина, спасибо а у вас надо оплачивать через токен, а это надо клиенту регистрировать кошелек, и сложно объяснять людям, да, но тебе для этого ничего делать не надо, ты этих клиентов не ведешь, они уже есть на платформе, они уже с кошельками, они зарабатывают в этих токенах, и им для того, чтобы оплатить твой курс, достаточно нажать одну кнопку мыши, и они оплатили твой курс. Ну, хорошо, одна кнопка «Купить», а, Вернее, добавить в корзину, другая кнопка – оплатить, третья кнопка – подтвердить транзакцию на MetaMask, все, все, оплата произошла, он у тебя, деньги у тебя, то есть токены. Окей, okay, ребят, давайте еще разбирать по экспертам. Мы же с вами понимаем, что когда на платформе есть партнерка, а у каждого из вас есть знакомые эксперты, что каждый из вас понимает, что если он приведет эксперта на платформу и у него будут продажи, ты будешь пожизненно иметь. 2% от всех его продаж на смарт-контракте. Какова вероятность, что наша армия людей натаскает с вами э, экспертов? Но э, команда Integru, Integru напоминаю, да, это DAO. И поэтому есть команда, есть аутсорс, есть куча людей, которые со всех сторон, не аутсорс, как это называется, господи, open source, да, когда... И разработка, и развитие, и все со всех сторон подключаются люди. И на свободных началах это делают, потому что им это интересно. Всем это интересно. Так вот, ребят, сегодня уже, начиная, по-моему, со следующей недели, начинают работу несколько менеджеров по продажам, которые будут отзванивать экспертов, предлагать им сейчас делаться коммерческое предложение. Скоро мы выкатим во все чаты инструментарий, коммерческие предложения, ролики, PDF-очки о том, как эксперту предложить зайти на платформу. Соответственно, если на платформе будет километр экспертов, причем хороший, легко ли будет предлагать это людям обыкновенно? Мы с вами разобрались сейчас с точки зрения экспертов. Сейчас посмотрим, есть ли у вас еще вопросы. Поехали в другую сторону, ребят. Мы с вами поговорили про экспертов, теперь давайте поговорим про пользователей. Любой пользователь, любой человек во всем мире. Я проверил уже на аргентинцах, я проверил на всем СНГ, я проверил на а, людях, которые, не знаю, там занимаются ничем. То есть, ну, не ничем, как сказать. Обычной жизнью живут, работают на работе по найму. А, люди, которые занимаются бизнесом, люди, которые занимаются криптой. Люди, которые занимаются сетевым бизнесом, люди, которые без разницы. Простая фраза. Привет, друг. Ты хотел бы учиться и за это зарабатывать. То есть вот ты учишься и за процесс обучения тебе платят. Хотел бы... Он говорит, где подвох? Я говорю, подожди, вот без подвоха, без всего. С тебя никто ничего не просит. Ты хотел бы учиться, чтобы тебе за это платили? Он говорит, да. Я говорю, а вот представь себе, что есть такой тренажерный зал для мозгов, где километр экспертов со всего мира обучают абсолютно разным вещам, и этих людей на этой платформе становится все больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше. И за то, что ты учишься, тебе платят, а... и ты можешь купить себе абонемент в этот тренажерный зал один раз и на всю жизнь. Интересно, Ну, сколько стоит? Я говорю. Подожди, интересно? Он говорит, интересно, дорого, наверное. Я говорю, да, дорого, 30 долларов один раз. Ой, пх, пх, беру. Все. А теперь давайте чуть-чуть подкрутим. Человек говорит, блин, а я подумаю. Миш, окей, думай. Вот тебе рефералочка, регистрируйся бесплатно. Заходи вовнутрь платформы, смотри, что как устроено. Он заходит во внутрь платформы, видит одного эксперта, второго, третьего, десятого, двадцатого. Он может почитать описание уроков, он может почитать описание экспертов, он может посмотреть, нажимает, например, на личный кабинет, а там, где структуру показывает, ему говорят, а здесь твоя партнерка, здесь ты сможешь зарабатывать деньги, а вот здесь статистика, которая будет показывать, сколько ты заработал, а вот здесь то, а вот здесь все. он там лазит внутри, ему все интересно. Но стоит ему кликнуть на любую, а, любой курс, любой урок, а, в партнерку, куда-то, ему система говорит, это доступно только тем, кто активировал себе один уровень. А мы ему показываем ролики, а мы ему показываем лендинги, воронки. А вы ему звоните и говорите, человек, я вижу, ты платишь уже третий день, может быть, ты уже 30 долларов-то один разок. А? сейчас поотвечаю на ваши вопросы я думаю что пора писать вопросы да можно зайти бесплатно пишет юля пока нет скоро появится эта функция вот когда мы допилим мы я опять же уточняю комьюнити government комьюнити дау интегру да когда вот дау интегру допилит все функции а всю красоту внутри, все функционалы, все коммерческие предложения, ролики и так далее, произойдет а, старт, официальный старт платформы, вот в этот момент начнется на платформу наплыв огромного количества экспертов, и как только появится много экспертов, можно будет давать бесплатный вход. Потому что если они сейчас будут на бесплатный вход заходить, они зайдут и Ну у вас там что два с половиной эксперта. Что делать-то? Куда смотреть-то? Ну, не, не буду покупать. Понимаете, По пока им нельзя делать бесплатный вход. Но как только мы с вами наколбасим туда хотя бы 10-20 экспертов, пожалуйста, можно будет это уже все делать. Это технически сейчас реализовывается. А, а как это зарабатывать, пока он обучается? Платформа, видимо, вы гость, да, вы не в курсе еще. У платформы э, есть механика, которая пока еще на стадии разработки, но к открытию компании, не компании, к открытию, компа компания, к открытию э, сказать, официальному открытию продукта, да, потому что это не компания, это сервис, это DAO, децентрализованная автономная организация, он живет своей жизнью. Так вот, к официальному открытию должно уже заработать плюс-минус там полмесяца, месяц. Learn and Earn механика. Что это значит? Это значит, что человек учится на платформе, после обучения, после каждого урока, ему выскакивает тест, он сдает этот тест, и за это ему платформа начисляет поинты, очки, баллы на платформе. Эти баллы приравнены к токенам. То есть в любой человек, ой, в любой человек, в любой момент, этот человек может нажать кнопочку в личном кабинете, активировать мои токены на смарт-контракте, то есть поинты превратить в токены и со смарт-контракта вывести на мой кошелек. И он их получает себе на кошелек токены, которые, соответственно, он может после этого пойти продать, залочить, положить в стейкинг и так далее. Давайте пишите, ребята. Вопрос там был, ну а где подвох-то? А подвоха-то и нет. Я не знаю, где подвох. А зачем он? Вот наша советская, блин, привычка искать подвох, искать где обман. А прикиньте, нету. Прикол в том, что выигрывают все. Эксперту выгодно? Выгодно. Пользователям выгодно? Выгодно. Самой платформе, для того, чтобы платформе было хорошо, для того, чтобы платформа могла развиваться и зарабатывать, ей что нужно? Чтобы было много экспертов и много пользователей. Платформа со всех оборотов на уровнях партнерской программы имеет 2%. Эти 2% уходят на развитие платформы в начале, а в будущем, когда платформа уже сильно разовьется, а денег будет приходить все больше, больше и больше, то эти 2% будут уходить на благотворительность. Ну, может, не все, там часть на развитие, а часть на благотворительность. Да? От продаж на маркетплейсе платформа имеет 7%. Точно так же на развитие и на благотворительность. В начале, когда надо сильно-сильно развивать платформу, когда много разработчиков, менеджеров, пиарщиков и так далее, обслуживающего персонала нужно платформе, и нужно очень много всякого маркетингового материала делать, конференции и так далее. И вот эти 2,7% они будут уходить почти все платформе. Но как только платформа разовьется до такой степени, что этих денег будет перекрывать больше, чем потребности платформы, они пойдут на благотворительность. Соответственно, всем, кто это делает, вам, мне, всем, всем, всем, всем, кто занимается этим. Понимаете, есть такая штука, которая называется open source, когда, например, вот Linux, вот у Windows есть хозяин, у MacOS есть хозяин, а есть Linux, у него хозяина нету. Это открытая разработка, которой занимаются все люди вокруг бесплатно за какие-то плюшки, потому что им выгодно это разрабатывать. Это называется open source. В платформе Integro такая же история. За счет DAO, децентрализованной автономной организации, есть open, open развитие, да, open development этой платформы. Каждый человек может повлиять на развитие платформы. Кто-то строит сеть, кто-то таскает экспертов, кто-то делает маркетинг, кто-то делает продвижение. Но почему всем людям это выгодно? Потому что мы все с вами токенхолдеры одинаковых правах токен-холдера. У нас у всех есть токены. И, соответственно, чем сильнее мы развиваем платформу, тем круче стоит токен. Соответственно, нам всем это с вами выгодно. Именно поэтому эта платформа имеет форму DAO. А, вам надо петь, Александр, лучшее средство есть, отличный коуч по вокалу, класс, тащи этого коуча на платформу, если это крутой коуч по вокалу, тренер, с удовольствием возьму, я очень люблю петь на самом деле, и... но вот не сейчас, когда кашу нереально будет, то есть чел заходит на платформу за 30 долларов, затем покупает Учебу, затем учится, дает тесты, получает за это токены. Так? Значит, он платит за учебу эксперту. И это сколько? Не-не-не, Егор. А человек покупает за 30 долларов доступ к первому уровню на платформе Integra. На этом уровне ему доступны обучения от различных экспертов. Он больше не покупает. Он проходит эти обучения, и за то, что он их проходит, ему платформа начисляет поинты, которые равны токенам. Причем ему будет начисляться два вида токенов. Это токен RU, который прямо сейчас есть на панкейке, его можно поменять на деньги в любой момент. И второй – это токен Government, это токен голосования, это управляющий токен платформой. Его нужно сделать так, чтобы платформа его аккуратненько раздала огромному количеству людей. Поэтому способ раздать его через обучение, через стейкинг, через покупку новых уровней, это самое крутое, что можно только сделать платформе DAO для того, чтобы быть действительно децентрализованной, для того, чтобы максимум людей получили эти токены. А если ты после этого, как клиент, у этого эксперта еще и купишь курс, то на этом курсе, когда ты его будешь проходить за деньги, купил и так далее, на нем уже технологии Learn and Earn не будет. Если только эксперт сам не положит дополнительные деньги и скажет нам, а вот дополнительная плюшка, скажите моим студентам, что они будут учиться, если то они будут зарабатывать, дайте вашу технологию. Это позволит многим экспертам повысить свою эффективность. Дальше, вот представьте, вы эксперт, вы пришли на эту платформу, и вы эксперт по там, вон, работе с Walburys, например, да, с Marketplace. И вы видите, что на платформе есть 50 экспертов по работе с Walburys. И вы берете и делаете платформе денежку, отправляете, например, я не знаю, там какое-то количество токенов RU, вы их сами покупаете, там на 100 баксов, на 200 баксов, на 500 баксов, отправляете платформе и говорите, ребята, поставьте на мои курсы, на мои уроки повышенное вознаграждение X2 за прохождение обучения. Люди, пользователи заходят такие... Хочу поучиться в Aldous. Как там торговать на маркетплейсе? Такие, о, здесь 50 экспертов. Ну-ка, проранжируйте мне платформе, нажимает кнопочка, у кого рейтинг больше. Хлоп, посмотрел, у кого рейтинг больше. Ну-ка, проранжируйте мне, у кого вознаграждение больше за учебу. Тык ему, вперед вылетают те, у кого вознаграждение больше за учебу. А откуда больше взялось? Мы, как платформа, с вами выделили... Миллион токенов rU, которые будут выдаваться очень долго, там на год, на два, на три будут растянуты. Плюс вот от тех 2-7% будут постоянно пополняться. Но самое главное другое, кто-то из экспертов будет поднимать ставку свою за свои деньги, тем самым рекламироваться. И, в общем, ребят, здесь целая куча возможностей. Я надеюсь, что я что-то понятное для вас говорю. И те, кто понимают, о чем я говорю, понимают, что насколько это крутейший продукт. А... Так, это я ответил, ответил, ответил. Так, пишите пока, ребятки, вопросы, чтобы я вам на них поотвечал. А хочу немножко поговорить еще с точки зрения продукта для людей обыкновенных, да? не экспертов. А, ребят, кто согласен, что мир меняется? Плюс, Плюсаните в чат, пожалуйста. А я сейчас пока вон вижу, там вопрос был. Что будет с РУ, когда закончится РУ для сжигания? Оно не закончится никогда. Сейчас к этому вернемся. Напомните мне про вопросы. Пожалуйста, скопируйте свой вопрос. Я сейчас расскажу мысль, которую начал, а потом вернусь к по правшим вопросам. Пока за... любые вопросы пишите. Ребята, вы согласны, что мир меняется постоянно? По-любому. Особенно за последние годы. Сначала пандемия, блин. Потом военная операция, если это можно так называть. А, санкции и полный криндец. Причем во всем мире криндец. А, рынок падает. Крипта рухнула. А, полная жесть экономическая, гуманитарная и вообще во всем мире. А, к этому добавьте сейчас новая пандемия. Говорят, что там чего-то с оспой обезьян уже начинает разгораться. Блин, страшное дело. А, соответственно... К этому добавляем с вами. Роботизация. Чем больше роботов приходит, тем меньше нужны люди. Искусственная интеллектизация. Чем сильнее развивается интеллект, тем меньше нужны люди. Изменения постоянные. Вот только было одно актуально. Бум, смотришь, уже никому нафиг не нужно. Следующее, третье, пятое, десятое. А мир называется сейчас вука. Он максимально неожидаемый. Он максимально непонятный, что с ним будет завтра. И он максимально быстро меняющийся. В таком мире процветает образование. Хочешь ты, не хочешь ты. Если ты не будешь учиться, ты останешься за бортом. Именно поэтому вы можете загуглить. А индустрия образования, индустрия технологий в образовании, индустрия вот этих короткого short learning, быстрого обучения. Индустрия быстрого переквалифицирования в новой профессии и так далее. Она развивается с сумасшедшей скоростью, это еще только начало. Она удваивается постоянно, постоянно, постоянно, постоянно. Соответственно, берем с вами человека обыкновенного. Мы ему говорим «человек». Ты понимаешь, что ты мог заработать на биткоине, если бы вовремя узнал? Он говорит «ну да, но когда это было?». Ну вот недавно была Салана, ты мог заработать на ней, если бы ты вовремя узнала. Ну блин, ну да. А вот NFT, а вот маркетплейсы, а вот а, инфобизнес, а вот а, там, <coughs> метавселенные, а вот еще какие-то фишки. Этих фишек появляется постоянно. И учиться и развиваться – это сегодня не дань моды. Это единственный способ выжить. Люди, которые сегодня не развиваются, через несколько лет останутся просто за бортом. Соответственно, продать то, что у нас с вами есть за 30 долларов, это прямо плевое дело. Ну и самое главное, сегодня в бизнесе это легкий, короткий, понятный офер. Привет, человек, хотел бы ты учиться и за это зарабатывать деньги. Подвоха нет, платят в крипте, которая еще и ликвидна и постарай, постоянно дорожает. Хочешь? А, поехали это. К вопросам вам. Там был вопрос: что будет, когда токены а, закончатся для сжигания. Они не могут закончиться дожигание. Смотрите, а, токены продаются через. А, не продаются, а лежат в пуле ликвидности и за счет этого. Децентрализованная организация может только за счет этого работать, когда они есть в пуле ликвидности. Соответственно, как работает пул ликвидности? В нем есть токен RU и в нем есть USDT. Если становится очень много USDT, а токена RU становится очень мало, то есть одного много, другого мало, то то, чего мало, дорожает. Причем там сделана такая формула, внутри это называется автоматический маркет-мейкинг, чем меньше токена будет оставаться в пуле, и чем больше USDT будет в пуле, тем дороже будет становиться токен. Все очень просто. Чем меньше токена, тем он дороже. Теперь давайте представим себе такую ситуацию, что токенов осталось там, не знаю, 10 штук. У него 18 знаков после запятой. Вы понимаете, сколько может стоить тогда токен? Просто вот сейчас для того, чтобы оплатить а, первый уровень, активировать себе, приобрести первый уровень на платформе Integra за 30 долларов в эквиваленте к токенам, нужно там 300 токенов. Да? Сегодня токен 29 центов стоит. А, давайте попробуем 30 разделить на 0.29. То 3 токена нужно. Еще недавно было 108 токенов, я помню, несколько дней назад. 103 токена нужно для того, чтобы оплатить. А теперь представьте, что токен будет стоить 1 доллар. Сколько будет нужно токенов для того, чтобы оплатить? Правильно, 30. А теперь представьте, что токен стоит 10 долларов. Сколько нужно будет токенов для того, чтобы оплатить, активировать первый уровень? Три токена. А представьте, что он стоит 100 долларов. 0,3 токена, и ты оплачиваешь первый уровень. Соответственно, когда-нибудь, дай бог, мы с вами доживем до того, что вот представьте, ты такой, нужно активировать первый уровень. Это всего лишь 0,003 токена. 10 тысяч долларов за токен. Блин, обалдеть. <coughs> Ребят, а чем больше будет пользователей, чем серьезнее мы качнем с вами партнерку, тем это будет реальнее все. И вот это самое вкусное, самое жирное во всей этой ситуации. А, кстати, не обещайте, пожалуйста, людям. Бывают люди, которые обещают, что токен наш упасть вообще не может. Это неправда. Токен может как падать, так и расти. Если все подряд идут и продают токен, токен падает в цене. Если все подряд не продают токен, а держат его, токен стабилен. Если куча людей покупает токен, токен растет. В чем приколы и преимущество нашей платформы? Каждый раз, когда... Кстати, я каждый раз, когда говорю «наши», мне юристы поправляют. Говорят, не говори «наши», она же не твоя. Я говорю, да, не моя, но она и ваша, и моя, и ее, и их всех. Поэтому каждый из вас может говорить «наши». Да? В чем преимущество интегру, дорогие мои? Самое главное – это вот это вот сжигание. Каждый раз, когда кто-то покупает токены, он их может потом… Цена в этот момент растет, но когда он их продает, если он назад их принесет, то цена будет падать. Но если этот кто-то потерял ключи от своего кошелька, то он не может назад принести, и цена, соответственно, на его долю, вот на его токены упасть не может. Но кто-то другой может принести, и цена будет падать. Но когда мы понимаем, что 8% от всех транзакций сжигаются, сжигаются, сжигаются, сжигаются всегда, сколько бы ни было покупок. Кто из вас, ребят, наблюдает за токеном? Я каждый день захожу, смотрю, сколько токенов сжигается. Причем не один раз в день. У меня вкладка открыта, я захожу, обновляю, запоминаю, сколько цифр было, обновляю, смотрю, бум поменьше стало. Кайф, бум поменьше стало. А у нас партнерка еще не качает. Мы же с вами еще не качаем, там прибавляется там, по 10-20 по пользователей в день, это вообще фигня. В один прекрасный момент, когда мы доделаем продукты, начнем качать сеть в полный рост, вот у нас на вебинаре сейчас 100 человек, а будет 10 тысяч. Вот на, на таком же вебинаре будет 10 тысяч. После этого, хлоп, ты поговорил, рассказал, что люди пошли купили только цена. Чем, Кстати, насчет волатильности. Чем выше э, ликвидность, чем больше ликвидности в пуле, тем меньше волатильность, меньше скачет цена. Чем ниже ликвидность в пуле, тем сильнее скачет цена. У токена RU ликвидность на сегодняшний момент 2 миллиона там, 300 тысяч долларов. Это очень достойная ликвидность, и поэтому цена очень аккуратненько, потихонечку ползет вверх, и нету каких-то резких скачков туда или обратно. Волатильность минимальна. Вы заметили, что в тот момент, когда крипторынок рухнул к чертовой матери, прямо вообще в ноль ушел, блин, там на 90% просело большинство валют, токен RU просел процентов на 10%, потому что он был на пике 31 цент с чем-то, упал до 27,8%, 27,6% по-моему минимальная цена была, то есть меньше, чем на 10%. Сейчас он отыгрался назад до 29 центов, хотя рынок продолжает падать, продолжает падать, продолжает падать, продолжает падать. Соответственно, за счет чего это происходит? Ну, за счет этого сжигания. И когда все понимают, что рынок настолько непредсказуем, а токен настолько хорошо держится, как-то продавать его не хочется. Я уверен, что есть среди вас, которые проистерили, когда рынок начал падать, пошли зафиксировались, а потом пришлось покупать дороже назад. Так было, есть и будет. А хомяки покупают, когда цена растет и продает, когда падает, а надо наоборот. На презентации вы сказали, что выделили 1 миллион токенов на обучение. Они имеют свойство кончаться, а что потом? А смотрите, платформа на старте, вот этот миллион токенов, он же будет постоянно дорожать. И поэтому его хватит размазать на несколько лет на выделение за обучение. Дальше из тех 2% и 7%, которые будут приезжать на платформу, из них будет выделяться. Дальше сами эксперты будут от себя выделять. Дальше, если все закончится и не надо, и ниоткуда будет ничего выделять, просто эта функция будет выключена. И что? Вот сейчас на старте, когда на платформе людей мало, экспертов мало, Функция Learn and Earn, она катастрофически нужна. Она прямо must have. Она вот прямо самая вкусная вишенка на торте. Она сейчас очень нужна. Но когда на платформе будет, а, не знаю, там 100 тысяч пользователей, 10 тысяч экспертов, ну, не знаю, там или 500 тысяч пользователей и 10 тысяч экспертов, надо ли будет кому-то доказывать, что тебе здесь будут платить за обучение? Нет, ты просто приходишь к человеку, говоришь, платформу такую-то слышал? Он говорит, да. Ты что, еще не зареган? Он говорит, ну мне, блин, не объяснили. Говорит, смотри, там 10 тысяч экспертов, регаешься один раз за 30 долларов, видишь все это дело, учишься сколько захочешь, а там еще партнерка вкусная есть. Погнали. Все. Все, ребят. А, то есть человек не на всех курсах будет зарабатывать, не на всех. Мы не можем продать, они застыкированы на год. И слава богу, видите, как команда платформы все рассчитала. Если токен будет настолько дорогой, то будет невозможно заходить на платформу. Я только что же это объяснял, что если токен будет стоить 1 доллар, то для входа на платформу надо будет 30 токенов. Если токен будет стоить 10 долларов, для входа на платформу надо будет три токена. Если токен будет стоить 100 долларов, надо будет 0.3 токена. 1000 долларов – 0.03 токена. 10 тысяч долларов – 0.003 токена. 100 тысяч долларов – 0.003. А там еще 18 знаков после запятой. Вы представьте, сколько он может стоить. Миллиард. 10 миллиардов. 18 знаков. Поэтому не парьтесь, нам это с вами вряд ли хватит жизни туда дойти. Здесь просто самое главное, я здесь никому не обещаю миллиард, и это не факт, что вообще мы туда с вами когда-нибудь догребемся, и хватит ли всего мира денег и так далее. Но все возможно, например, токен Yield Finance, по-моему, их токен. Uh, управляющий токен, токен Government, который не сжигается, ничего, у него нет такой специфики, как у нашего токена с вами, uh, он, на, когда биткоин стоил 60 тысяч долларов, этот токен стоил 90, он стоил дороже биткоина. Mm -mm -mm. Пройдет 10 лет, когда токен будет стоить 1000 долларов, пример эфириума есть, может 10, может быстрее. Не знаю, очень жизнеспособная система, непотопляемая, по-любому. Ребят, я хотел сегодня с вами поговорить про продукты. Мы поговорили только про один продукт. Давайте быстренько про остальные продукты. Консалтинг. Нужен ли консалтинг людям? Сто процентов всегда и во всех направлениях. Кому-то нужен консалтинг по здоровью, кому-то нужен консалтинг по маркетинг-планам, по токеномике, по экономике, по установке картинки, по не знаю, там, программированию, без разницы, чем бы ты ни занимался, ты иногда сталкиваешься с проблемами, с вопросами, и тебе бы хорошо было, бы, чтобы тебе кто-то подсказал что-то. На этой платформе ты сможешь покупать консалтинг у экспертов. Они будут выходить с тобой в эфир, отвечать тебе на вопросы, ты будешь за это платить. Платформа за это будет брать свою комиссию, которая будет отправляться точно так же на, на сжигание токенов и на вознаграждение за предоставление ликвидности. Кстати, зачем предоставляется ликвидность? Зачем за это платить? Чтобы чем больше ликвидности было в пуле ликвидности, тем стабильнее будет цена токена. То есть, по сути, нам с вами, пользователям, очень выгодно самим стекировать токен. Кстати, почему выгодно стекировать токен? Ребят, как вы думаете, что вот вы купили сегодня токен, например, за 30 центов? Как вы думаете, какова вероятность? А, нет, давайте по-другому поставлю вопрос. А, кто из вас хотел бы вернуться в прошлое и купить биткоин по, не знаю, по доллару? Кто бы из вас хотел вернуться в прошлое и купить биткоин по доллару? Спорим все. А Внимание, вопрос. Вы себе в голове в этот момент рисуете следующее. Ага, я купил по доллару, допустим, на тысячу долларов. То есть у меня тысяча биткоинов. И когда биткоин стоил бы 60 тысяч, я бы его продал на 60 тысяч, у меня было бы 60 миллионов долларов. Кайф! Кто бы вот так вот мечтал, да? А, плюсаните в чат пока. У кого такая математика в голове? А я вам скажу, почему эта математика неправильна. Я вам сейчас докажу сто процентов, что даже если бы вы вернулись в прошлое, купили на 1000 долларов биткоина по доллару за один биток, то вы бы не смогли сделать 60 миллионов долларов. Кто догадается, почему вы бы не смогли сделать 60 миллионов долларов? Давайте, пишите в чат, ребят, почему вы бы не сделали 60 миллионов долларов. Сейчас проверим женскую эрудицию. Кристина, А? ты не слушала? Давай тебе еще раз. У меня там супруга сидит. Ты вернулась в прошлое. Вот, перенеслась. Купила биток по доллару за один биткоин. То есть ты купила на тысячу долларов тысячу биткоинов. На пике биток стоил там 60 с гаком тысяч долларов. Хрен с ним, берем 60. То есть, если продать тысячу биткоинов по 60 тысяч долларов, это 60 миллионов долларов. То есть, ты из тысячи долларов могла сделать 60 миллионов. Но я говорю, что ты бы этого не сделала бы. Почему, как ты думаешь? Я бы не сообразила, когда это сделать. А, окей, близко, переведи. Она говорит, я бы не сообразила, когда это сделать. Переведи. Я же могу то есть знать, когда он будет в 60, а когда 30. -х. Я бы не факт, что упал бы, когда он до 60, Господь. И в этот момент бы успел бы продать. Я бы, может быть, ждала обратно. Или наоборот, не знаю, что. -то. Ну, почти правильно. Почти правильно. Вот там вот люди пишут в чате, раньше продал, слили бы раньше, продали бы раньше, не выдержали бы. Да, прикол в том, что когда биткоин дошел бы до 2 долларов, 100%. Сверху. Ты бы продала свою тысячу долларов, сделала бы две и радовалась бы. Окей, ты не продала, когда Х2, но когда Х10. Сука, Карл, Х10. Была тысяча баксов, сделала 10. Офигеть, вот это я. Ну ау. Ты бы продала. Сто процентов продала бы. Окей. Когда он бы дошел до 100 долларов, из тысячи сделать 100 тысяч баксов. Спорим, слила бы уже на 20, на... да раньше слила бы. ребят вы понимаете, о чем я сейчас? Я покупал биткоин по 750 долларов. Ой, по 700 долларов, продал по 750. Понимаете, в чем прикол? После этого я начал холдить навсегда, и больше ничего не продаю. А вопрос в чем? А зачем нужен а, стейкинг, фарминг для вас? Почему нужно взять токены RU, добавить к ним USDT, застыкировать и заморозить, и забыть. Потому что в этот момент вы защищаете сами себя от слива. Когда токен дорастет X10, вы его не сольете, потому что он у вас заморожен. Дорастет X20, вы его не сольете, потому что он у вас заморожен. Это защита от самого себя. Раз. Это помощь платформе, чьей твоей платформе? Что значит помощь платформе? Чем больше застыкировано токенов, тем меньше токенов на рынке. Чем меньше токенов на рынке, тем меньше кто может давить цену вниз. Раз. Следующее. Чем больше застыкировано токенов, тем а, больше ликвидность. Чем больше ликвидность, тем меньше волатильность токена. Чем меньше волатильность токена, тем меньше нервничают инвесторы, холдеры и так далее. Два. Соответственно, когда ты качаешь партнерку, когда ты приводишь экспертов, когда ты стыкируешь токены, ты помогаешь своей собственной платформе быть круче, быть надежнее и сильнее. И при этом ты защищаешь сам себя от слива. Ребят, вот просто… Вот я сейчас на биткоине привел пример, а вы подумайте про токен.ру. А среди вас есть люди, которые покупали токен по 10 центов. Если бы у вас были не застекированы токены, спорим, в какой-то момент вы бы часть из них продали. А что, X2 сделали, X3 сделали? Рынок криптовалютный начал падать, надо фиксироваться, побежали. Не, ребят, это ваша защита. И это вам надо. Так, а... Что там дальше? И стейкинг, стабильность плюс пассивчик, да. Я не планирую их сливать даже после разморозки, я же пассив получаю от стейкинга. Да, Александр, как хорошо, что вы, если надо, хочешь, вы все объяснили, как правильно делать. Это лишь стратегия, это не финансовый совет. Думать каждый из вас должен сам. В чем прелесть э, DAO, в чем прелесть э, децентрализации? Каждый из вас имеет право решать, что ему делать и как делать. Я рассказываю о своих стратегиях, которые мне кажутся максимально эффективными, максимально интересными. Uh, ребят, пока вы пишете следующие вопросы, если у вас есть вопросы, давайте про консалтинг мы с вами поговорили. Давайте теперь поговорим про лаунчпад. Лаунчпад uh, – это один из следующих продуктов, который появится позже, когда мы наберем массу с вами, когда на платформе будет как можно больше людей, появится лаунчпад. Лаунчпад – это возможность получать доступы к самым жирным, вкусным токенам, самых интересных uh, проектов, которые выходят на рынок. Представьте, что выходит какой-то проект на рынок, ему нужно а, собрать пользователей, ему не столько деньги нужно, ему денег любой фонд даст. Ему нужны пользователи. Если пользователям продать токены по 100 долларов на человечка, то можно и денег на разработку собрать, и получить заранее готовых пользователей, которые уже будут пользоваться этим продуктом. Ну или спекулировать. Обычно спекулировать. А соответственно, когда мы приведем к этим проектам и скажем, ребята, у нас здесь обученная масса людей у которых есть кошельки, у которых есть обучение, которые знают, как пользоваться web 3 и мы готовы им рассказывать про ваш продукт, рассказывать, проводить обучение, тесты сдавать, да? чтобы не сквизы, как он на CoinList, люди через YouTube сдают. Нет, настоящие. Как вы думаете, какова вероятность, что эти платформы дадут нам возможность получить аллокации, то есть доступ к этим токенам? Соответственно, в этот момент комьюнити гавермент, то есть правление платформы, то есть мы с вами, да, те, за кого проголосовала платформа, принимает решение, кому сколько аллокаций выдать. Соответственно, чем выше ты по уровню в партнерской программе, тем больше аллокацию ты получаешь, потому что благодаря твоей работе было сожжено больше токенов, чем больше э, реинвестов, ре покупок, да, на высоких уровнях у тебя сделано. Чем серьезнее работает твоя партнерка, тем больше аллокаций ты получаешь. Чем больше ты застыкировал токенов и обеспечил ликвидности, и дольше, дольше, да, тем больше аллокаций ты получаешь. Ну, а помимо всего, платформа берет свой процент в токенах, и на этот процент, который вот аллокации выдают, платформа же за это получает вознаграждение в этих же токенах. Платформа на этих токенах может очень хорошо зарабатывать, за счет чего развиваться, расти, опять же, откупать и сжигать токены РУ, ну и так далее. Здесь все очень просто и понятно. Для тех, кто хоть чуть-чуть разбирается, то, что я сейчас говорю, это просто вот очень элементарно. Они говорят, блин, все понятно, все круто. Так и, так и есть, так и работает. А... Я купила по 0,03. И, и круто, Лариса. Я что-то не уверен, что у нас там людей по такой цене много покупала. Там у нас какая-то маленькая часть была, но ну, поздравляю. А, приносить будут холдеры обратно, раньше слили. Это мы уже все с вами проговорили. Так, вопросов я вижу, ребятки, нет. Я вам хочу сказать по продуктам дальше. Там сейчас есть очень крутая дорожная карта по тому, какие следующие продукты будут появляться. Но мы пока о них не рассказываем только по одной простой причине. Слишком много фишкатыров, слишком много тех, кто бегает и копирует. Я уверен, что нашу идеологию, наши идеи будут копировать, но они позади, они не успеют. Мы уже номер один. Соответственно, когда они начнут копировать, они скопируют то, что у нас есть сегодня, но они не знают, что у нас подготовлено, которое появится завтра, послезавтра, послепослезавтра. Там есть еще ряд офигенных, очень вкусных продуктов, которые точно также будут сделаны для того, чтобы сжигать токены и выплачивать пассивчик тем, кто застыкировал. То есть вознаграждение за предоставление ликвидности. Так, так, так, все, вопросов больше пока не вижу. Если тезер скоманет, то есть, лазейки по зам... то есть лазейки по замене. а Это другой вопрос. Есть лазейки, но вопрос в том, что тезер не должен скомануть по всем убеждениям. Смысл в следующем. Если тезер скоманет, всей крипте придет. Будет очень больно вообще всей, всей крипте. Да и бог, чтобы биткоин выжил. С тезером сегодня работают все. Весь мир. А если бы Тезар хотели завалить, его бы уже завалили. А кто догадается, кто правит миром сегодня с точки зрения денег? Есть такие ребята, которых зовут ФРС, да, Федеральная резервная система. Это ребята, которые печатают баксы. А как вы думаете, кому принадлежит Тезар? Вот у меня есть четкое, стопроцентное убеждение. Это мое мнение. Я не, не берусь быть истиной или вангой. Я рассуждаю логически. Тезер принадлежит по-любому ФРС. Я так считаю, я так думаю. Почему? Потому что, ну, ни хрена себе. У них под боком какая-то конторочка берет и делает электронные баксы. Бесконтрольные. Которые где-то там, куда-то там ходят можно перегонять между странами и городами. Не-не-не, ребят. Это по-любому надо все отслеживать, это надо все под контролем держать. Вы замечали, что как только появлялись какие-то децентрализованные стейблкоины, на них прямо жестко наезжали. А тезер, сколько бы наездников не было, это скорее были манипуляции для того, чтобы поуправлять рынком. Но что-то никто его никак завалить-то не может. А как вы думаете, если бы ФРС или там Секу, или кому-нибудь надо было завалить Тезер, завалили бы? Ну, блин, стопудово. Я знаю такое количество людей, которые завязаны на тезар, такое количество компаний и проектов во всем мире, что это прямо с ума сойти можно. Если Тезору придет, то больно будет всем, очень сильно больно. Но я прямо не верю, что это возможно, потому что… Но зейки есть. Это уже другой вопрос. А что такое тезер? Тезер – это USDT. <coughs> это монета, это стейблкоин, монета, привязанная к доллару. И, соответственно, токен RU, он, он торгуется к USDT. Когда мы выйдем на другие биржи, а это произойдет, как только у нас с вами станет довольно-таки много людей на платформе, в этот момент можно будет радостно отвязаться не, не то чтобы отвязаться а сделать пары в других монетах бенби и к этому к, USDC, к биткоину к эфиру и так далее на других биржах будет торговаться токен. А, токенру и все будет хорошо здесь стандартная ситуация чем больше пользователей у какого-то токена тем больше биржи хотят его разместить к себе сами вот и все все, ребят, у меня цигель цигеля люлю, мне нужно бежать, я благодарю вас за внимание, получился, на мой взгляд, полезный вебинар, не знаю, как на ваш взгляд, если вам тоже понравилось, тоже считаете, что это полезно, пошумите, пожалуйста, в чат, ну а мы с вами пошли, как всегда, солдить токены, повышать ликвидность и самое главное, строить свою сеть. Потому что пока токен дешевый, его можно очень много зарабатывать. Чем дороже токен будет, тем меньше вы будете его зарабатывать. И будете завидовать тем, кто начинал на старте, кто заработал. Вы будете говорить, блин, это ж я мог тогда качнуть, не знаю, там сеть. Качнул на 10 тысяч, 8 тысяч в токенах заработал. Вау! Блин, пока он 30 центов стоит. Но те, кто тормозят, будут потом плакать и говорить, блин, как сегодня купить такое количество токенов, где взять деньги. А вот сегодня можно их пока зарабатывать. На этом закончили. Всем спасибо за внимание. Всем пока.